Проект Фермовоз разработали в Москве. Его цель оборудовать столичные многоэтажки почтоматами холодильными камерами, в которых можно будет оставлять покупателям свежую фермерскую продукцию. Одно окошко будет выходить на улицу, другое в подъезд. Курьеру даже не нужно заходить в дом. Покупатель получает смс-сообщение с паролем, с помощью которого и можно открыть почтомат.